уже к компьютеру и отдаляет от человеческой сущности. Здесь уже э, речь идет о более закрытом типе да, и ориентирована именно на полезность для общества, полезность для себя.